Достаточно часто случаются такие ситуации, когда судебные приставы начинают удерживать 100% от всего дохода должника. Как этого избежать, мы разберемся в этом видео. Всем привет, Вы на канале компании Должник Прав и с вами Гориан Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, если есть просрочки по кредиту и вы его не оплачивали, или это также относится и к микрозаймам, то есть неважно, кредиты в банках, микрозаймы то рано или поздно кредитная организация обращается в суд. И после того, когда получено судебное решение, дело доходит до судебных приставов, и у судебных приставов есть полномочия наложить арест на ваши счета, на вашу зарплату и на имущество. И нередко случаются такие ситуации, когда должник остается полностью без дохода. Хотя это и незаконно, потому что по закону судебные приставы могут удерживать не больше 50% от официального дохода. Но так как наша система далеко не идея, соответственно случаются ошибки и права граждан нарушаются. россия это последний остров свободы и демократии да ну Правда? Давайте в этом видео мы подробно разберемся, как действовать в такой ситуации и как можно уменьшить удержание, если есть судебные решения. Предположим, вы получили зарплату и поняли, что зарплаты не хватает. Либо там сумма значительно меньше, либо вы получили зарплату, а вся она списалась полностью. То для начала нужно разобраться, что это за удержание. Потому что удержания могут быть разные. Это может быть вычет из дохода, а может быть арест счета. И это две совершенно разные ситуации. Давайте разбираться по порядку? Во-первых, давайте разберемся с удержаниями из официального дохода. Сразу обращу внимание, что удержания идут именно из официального дохода. Если какую-то зарплату вы получаете неофициально, то, соответственно, этому ничего не угрожает. А тот доход, который вы получаете официально, из него могут быть удержания. Причем удержания могут быть как из зарплаты, так и из пенсии. Из пенсии могут удерживать и из пенсии по старости и из пенсии по инвалидности. И могут удерживать из пенсии по, например, Например, по потере кормильца. То есть, да, потому что если пенсия идет на ребенка, то, соответственно, это не деньги должника, да, например, взрослого человека это деньги, которые рассчитаны на ребенка. Поэтому из этой пенсии удерживать не имеют права ничего. А вот из пенсии по старости или по инвалидности могут удерживать также до 50%. А как происходит этот процесс Если есть исполнительный лист у судебных приставов, то этот исполнительный лист отправляется либо в бухгалтерию по месту работы, либо в пенсионный фонд, если речь идет о пенсии и соответственно бухгалтерия обязана перед тем как выдать вам зарплату удержать из этой зарплаты 50 процентов если они не будут этого делать то на работодателя накладываются значительные штрафы поэтому так рисковать никто не будет если исполнительный лист приходит на работу то соответственно бухгалтерия начнет высчитывать 50 процентов а остальные деньги соответственно будут приходить вам на карту то же самое и с пенсионным фондом если исполнительный лист приходит в пенсионный фонд то пенсионный фонд начинает удерживать 50 процентов от пенсии и, соответственно, остальное перечислять вам на карточку. Сразу давайте разберемся с таким частым вопросом, а что если зарплата минимальная? То есть, по сути, составляет прожиточный минимум. То же самое относится и к пенсиям, потому что пенсии, в принципе, зачастую это минимальный доход. А здесь это не имеет значения, то есть в законе нет такого, что, например, не могут, чтобы, например, прожиточный минимум обязательно должны оставлять. То есть, в любом случае, из него могут высчитывать. Но другое дело, что эти удержания можно уменьшить. Для этого всего лишь нужно на заявление в службу судебных приставов что в связи с вашим тяжелым материальным положением что вы получаете всего лишь минимальный доход вы просите снизить удержание с 50 процентов например на 15 или 20 процентов и в большинстве случаев если правильно написать заявление то этого можно добиться так, а теперь важное отступление мы строим самое большое сообщество которое будет помогать людям быстрее избавляться от долгов и решать свои любые проблемы с банками коллекторами либо микрофинансовыми организациями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 действуют для городов с населением до 300 тысяч человек а еще у нас есть чат в телеграме в котором люди оказавшиеся в сложных финансовых ситуациях общаются между собой делятся кто как решает свои вопросы с долгами и получают массу полезной информации поэтому обязательно вступайте в этот чат если сейчас вы чувствуете что вам тяжело справиться с проблемой самостоятельно ну и конечно же вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией и наши опытные юристы подскажут, какой вариант решения подходит именно для вас и как мы можем помочь вам в решении данного вопроса. Вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео. То, что я сейчас рассказывал, это то, как происходит по закону, и в этом нет никаких нарушений для граждан. Но часто бывает, что судебные приставы по невнимательности отправляют, например, второй исполнительный лист, также в бухгалтерию. Потому что, как часто бывает, что у человека не один кредит, а их несколько, один, два, три, пять, десять и так далее. Так вот, сначала один кредитор обратился в суд и получили первый исполнительный лист, и по нему начали высчитывать 50%. Потом второй кредитор обратился в суд, и опять появился второй исполнительный лист, опять исполнительный лист отправили, и начали высчитывать еще 50%. Эта ситуация незаконна, и вы должны понимать, что это нарушение ваших прав. Что делать в этом случае? Здесь нужно писать заявление судебным приставам, чтобы они все исполнительные производства объединили в одно сводное исполнительное производство. И в принципе это нужно сделать, как только появился первый исполнительный лист. Как только первый кредитор обратился в суд, сразу нужно написать такое заявление судебным приставом, чтобы в дальнейшем э, такая ситуация, о я рассказывал, не произошла. И тогда сколько бы ни было кредиторов, то есть их может быть 5, 10 и больше, в любом случае все будет объединяться в одно сводное исполнительное производство, и э, тогда у вас будут высчитывать не более 50%. Если вдруг ваш права уже нарушили и сейчас например вы остались без дохода либо у вас удерживают 50 процентов но вы хотите уменьшить удержание то либо вы можете самостоятельно разобраться с этим вопросом либо можете обратиться в нашу компанию сначала за бесплатной консультацией, мы подскажем что можно сделать в вашем случае и если есть возможность то поможем вам решить данные вопросы теперь давайте разберемся со второй ситуации это арест счета то есть предположим у вас есть карточка на которую вы получаете зарплату и соответственно есть счет в банке который привязан к этой карточке и когда приставы получают исполнительный лист то как я уже сказал они что проверяют они проверяют наличие официального дохода наличие имущества и наличие счетов в банках и как раз таки на все счета они точно также могут наложить аресты то есть на вашем счете будет арест и там будет просто минус та сумма которую вы должны например ваш долг тысяч рублей вот на вашем счете просто станет минус тысяч. и это самая распространенная ситуация Ситуация, когда люди говорят что у меня высчитывают всю зарплату на самом деле это не высчитывают всю зарплату а просто деньги приходят на счет на котором минус ну например минус 100 тысяч там есть пришла зарплата 20000 ну соответственно станет минус 80 тысяч просто на счете и все деньги естественно спишутся и будут списываться до тех пор пока на счете не станет 0 или он там не станет положительным как с этим разобраться ну во первых информацию можно узнать у самих судебных приставов дозвониться до бывает часто тяжело лучше пойти просто непосредственно прийти к приставу и узнать накладывали аресты на зарплату на счета и так далее приставы находятся по месту вашей регистрации по месту прописки то есть в каждом районе есть свой отдел судебных приставов вот именно к ним и нужно идти как еще можно узнать то есть если у вас списываются все деньги то наверняка то есть очень большой долей вероятности как раз таки есть арест на счете это в принципе вы можете узнать в банке в котором вы обслуживаетесь либо зайти в интернет-банк если вы зайдете в интернет-банк то по вашей дебетовой карте также можете посмотреть выписку да и сколько какая сумма у вас на счете и там будет просто минус столько-то например или будет написано что на счете есть арест то есть это все можно узнать либо в банке опять же придя обратившись в отделение банка либо просто зайдя в интернет-банк либо мобильное приложение. Что делать в этом случае, если вы узнали, что на вашем счете арест и, соответственно, всю зарплату, которую вы получаете, списывается в счет долга, то, опять же, нужно писать заявление судебным приставом, чтобы они сняли арест с данного счета, так как этот счет зарплатный, то есть они не имеют права оставить вас без средств для существования, то есть если бы это был какой-то сторонний счет, то есть не зарплатный и на нем были бы какие-то деньги, ну, например, это может быть инвестиционный счет какой-то, на который вы откладывали деньги, то как раз таки его приставы могут арестовать снять с него все деньги и это будет законно а если это счет зарплатный то соответственно они не имеют права как я уже рассказал оставлять вас без средств без существования и соответственно они должны снять арест с данного счета но как вы сами понимаете это все тоже не делается одним днем и об этом либо нужно позаботиться заранее либо если уже так произошло то первое что вы можете сделать это обратиться к своему работодателю или в бухгалтерии чтобы вас перевели либо в другой банк по закону вы имеете право получать деньги в любом банке обслуживаться в любом банке и когда бухгалтерия говорит что у нас есть например зарплатный проект и никакой другой банк мы не переводим то в принципе это тоже нарушение ваших прав и как правило почему так бывает потому что все на словах то есть пришли попросили бухгалтерии говорит нет мы не будем этого делать потому что естественно никому не хочется с этим заморачиваться но если вы напишите опять же заявление в письменном виде и предоставить его в бухгалтерию что прошу перевести мою зарплату в такой-то банк, то по закону они не имеют права вам отказать. Поэтому нужно все делать в письменном виде. Но ну, если вы работаете в какой-то небольшой компании, и где решение принимает сам руководитель, то, ну, конечно, проще просто поговорить и обсудить эти моменты. И, возможно, просто договориться о том, что вы будете получать деньги наличными в кассе. Такое тоже возможно. И тут, наверное, возникает опять же вопрос, а если я открою счет в другом банке, его же тоже могут арестовать? В целом, да. Но а, это уже случается намного реже, потому что как правило приставы не сидят каждый день и не проверяют обновилась ли информация появились ли у должника еще какие-то новые э, счета, например. Они как правило делают это один раз. То есть когда к ним пришел исполнительный лист, они проверили всю информацию, официальный доход э, счета, имущество какое есть зарегистрировано и сделали свои действия. И после этого к этому должнику уже не возвращаются, если там опять же не приходит, например, второй исполнительный лист. И э, поэтому если как правило вы через какое-то время открываете второй счет, то его уже с меньшей вероятностью арестуют. Но ну, опять же, если этот счет зарплатный, то в любом случае, как я сказал, вы можете написать заявление на то, чтобы его не блокировали. Важно понимать, что судебные приставы, несмотря на то, что это и государственная организация, они точно так же могут нарушать э, права людей. И, соответственно, с ними можно э, либо, во-первых, договариваться, либо общаться с помощью заявлений и в любом случае отстаивать свои права. Важно понимать, что хоть судебные приставы и государственная организация, они все равно достаточно часто нарушают права людей. И, естественно, свои права нужно отстаивать. И главное, все делать в письменном виде. То есть часто, как у нас бывает, пришли попросить или пристав сказал ну ладно то есть на словах все работает не очень хорошо всегда нужно писать заявление и э, если вам дают отказ то этот отказ тоже должен быть официальный в письменном виде э, и с этим потом опять же можно уже обращаться в суд например если вы понимаете что ваши права нарушают то тут уже вы можете обратиться в суд чтобы защитить э, отстоять свою позицию если с этим опять же сложно разобраться то как я уже говорил вы всегда можете обратиться в нашу компанию за помощью переходите по ссылке в описании Оставляйте заявку на бесплатную консультацию И мы подскажем, что в вашей ситуации можно сделать И обязательно пишите свои вопросы в комментариях Какие у вас сейчас есть проблемы с судебными приставами На этом все С вами был Унгурян Александр Компания Должник прав И не забывайте подписываться на наш канал Ставить лайк на видео и жать на колокольчик Чтобы не пропустить новые выпуски Пока